Всем привет, дорогие друзья! Как вы поняли по названию видео, сегодня будет обзорчик наушников. У меня уже был один обзорчик на наушники, который я покупал себе с AliExpress. Ссылка на это видео будет в описании. Сейчас я решил купить уже не с AliExpress, а на радиорынке своего города. Если у вас тоже есть радиорынок в вашем городе, то ставь лайк. Пойму, сколько человек здесь... Есть те, кто знает, у кого есть радиорынок И я купил такие вот Наушники, как мне сказал продавец Они там крутые, там все босят Хорошо, типа там классные За 500 рублей взял Но я так подозреваю, что скорее всего Этот барыга купил их на Алиэкспресс Ну, не Не хотелось ждать долго-долго-долго-долго Поэтому за... Точнее, купил на Радиорынке у барыги Итак, что же это за наушники? Я вообще, честно, не знаю, что это за фирма какая-то непонятная. Celebrat D2. Итак, вот тут у него есть такие краткие... Краткая характеристика. 10 мм динамик спикер. Чувствительность 92 дБ, плюс-минус 3 дБ. Провод длиной 1, 1 метр 220 сантиметров. Это неплохо, это нормально. Так, сопротивление 20 на 20 кхз честно не знаю как это что это так ты спины миллиметра аудио пин и вот 16 ом плюс минус 15 процентов и так что же это за крутые наушники которые нам так втирал э, продавец так ухты прикольный такой спикер вот он 10 как писали 10 миллиметров вот такой вот динамик Спикер, вот, сели брат Вот наш, собственно, здесь микрофончик, который нужно будет говорить Эта кнопочка, я так понял, приема вызова Так, вот такой вот шнур необычный, такой тоненький Такие наушники, Такими наушниками никогда не пользуюсь. О, тут даже есть затычка вот такая вот оп, защитная Но ну, я тут чувствую, что-то уже их лапал кто-то вот. вот, есть ощущение, что будто кто их уже лапал Какие-то следы есть Если вы тоже так считаете, ставьте лайк Пишите, мне кажется, тут лаполы Блин, нет, не нравится, уже, уже не нравится Вроде бы заказывание с Алиэкспресс Ну ладно, посмотрим, ладно Селибрат, Cerebrat, Cerebrat, D2 D2 Made in China, отлично Вот, собственно, наши наушнички вот такие вот черные, ну где то они тоже все в пыли, блин, капец. Ладно. Странно. Правый наушник находится на стороне где левый наушник. Может быть я так доставал их? Ладно. Не суть Важно, нам важно чтобы наушники хорошо играли. Он тут тоже что то царапнуто. Может я так сильно придираюсь, но мне кажется что тут тоже все нечисто. чисто. Вот. Можно видеть какие-то царапины. Ладно. Ладно, это я сильно придираюсь. на чтобы оно... Ну и тут тоже самая фигня можно наблюдать. Какие-то царапины. Блин, мне уже не нравится. Ладно. Ну, будем надеяться, они хоть работают. Блин, Тут 500 рублей потратить. Я бы на эти деньги мог купить какие-нибудь салика, наушнички. И нормально было бы. Может, даже бы подешевле. Блин. Ну какие-то такие пластмассовые они. Как-то мне это не нравится. Ладно. Ладно. Что ж мы все? О грустном, о грустном. Главное, что вот удивило меня то, что есть такой защитный чехольчик, даже чехолом ты меня не зовешь, насадочка для нашего 3,5 миллиметрового разъема. Итак, проверять я буду звучание этих наушников на Xiaomi Redmi 6A. Я на него уже делал обзорчик. Ссылочку оставлю в описании на вот такой вот бюджетный флагман от... Компании Xiaomi за 7500 рублей. Покупал его, кстати, тоже на радиорынке. Как ни странно, и скорее всего, барыга, который жил этими телефонами, тоже покупал на Алике. За 6000. Итак, сейчас мы его включим. Так. Зайдем-ка, наверное, в интернет. Так, Clash of Clans. Телефон, кстати, не мой. Поэтому тут могут быть сейчас -таки... Так, хром. зайдем в хром. Здесь, к сожалению, нет той музыки, которую я бы хотел видеть. Сейчас. Блять, ненавижу эти долганные Xiaomi. Так, ладно, погнали. Сейчас я найду какую-нибудь музыку. Так, сначала давайте проверим, вставляется ли оно вообще. О, отлично, туго вставилось. Так. Ну, как обычно, сейчас я какую-нибудь музыку... Хоть нет, лучше, наверное, перекину, как... Ладно. Сейчас, как здесь перек. О! Латиница. Как... А, вот так можно. Я... Ладно. Так, вот моя одна любимая песенка. Очень, блин. Моя любимая песенка. Сейчас мы ее послушаем. Я послушаю. Затем я также запишу. Попробовать записать свой голос на эти наушнички. Ну, входит, что хочу сказать. Э, Насчет вхождение в уши то в принципе нормально хотя есть ощущение что они выпадут так если ну так и так так куда меня куда меня уже перенаправили не надо мне яндекс алиса я хочу послушать трек просто Но, в принципе, что хочу сказать. Ну, ну, в принципе, в принципе, нормальные. Как и мои наушники, которые я покупал тоже на Алиэкспрессе, рублей за 150. Они, в принципе, вот звучат на 150 рублей. Может быть, это так Xiaomi. Динамик здесь слабенький. Сейчас я проверю на своем Asus. Сейчас переключусь на да, эту камеру, буду снимать. Потому что, может быть, на Asus она звучит лучше, потому что на... Xiaomi я уже на своих тоже попробовал Как-то звучит не очень Не так, как хотелось бы звучи... Чтобы звучало Потому что лично у меня, на моем Asus оно звучит хорошо Очень странно Итак, дорогие друзья Сейчас я снимаю на телефон Xiaomi Redmi 6A все таки я хочу подключить К своему родному Asus Любимому, дорогому Asus Подключить эти наушнички Потому что что-то мне то ли может Xiaomi так, но ну, не нравится. Asus как-то, мне кажется, получше. Хотя этот телефон старее, он 2015 года выпуска. Итак, все сейчас подключаю к моему лайфхаку одному. Потому что мое гнездо здесь поломано. Вот, и фокусировка, блин, на Xiaomi мне не совсем нравится. Ну ладно не столь важно, нам важно, чтобы звучали эти наушники. Сейчас я, у меня есть пару моих любимых треков, которых я очень часто использую, Исп... использую, использую в своих видосиках. Вы могли тоже наблюдать это так. О, видите, видим музык for YouTube. Так, вот Билл Аберу, допустим, что послушать. Так, О, блин, что за В принципе, нормально. в принципе, наушнички такие. Средние, я бы сказал. Кажется, 500 рублей это сильно завышено. Очень завышено. Это вот один из самых моих любимых треков, которые я слушаю. Очень классный трек. В принципе, они ничем не хуже звучат, чем мои старые наушники за 150 рублей. То есть... Мои даже за 150 рублей лучше тем, что они хорошо... Звуч... Сейчас. Мои лучше тем, что они хорошо держатся в ушах. Эти же держатся не совсем хорошо. Здесь потому что вот такая немного подлиннее штучка. Как бы, и оно лучше в ухе, ухе держит. Здесь же такого нет. Здесь вот просто пластик. такой. ну, 500 рублей на свои... Не стоит. Если вы где-нибудь увидите эти наушники, вот, Cerebrat, Cerebrat, Cerebrat, не брат ты мне, Cerebrat, D2, и вам будет их втюхивать, типа, как крутые наушники, то, в принципе, здесь, Но ну, обычные, простые, средние наушники. То есть, нет таких вот, там, крутых каких-нибудь басов, там, то есть, частот каких-то таких крутых, то есть, Обычные, простые, средние наушники. Но, как я уже сказал, свои 500 рублей они не стоят. Максимум вот 200 рублей я бы дал. Даже 200 это было бы слишком. Что вот, наушники китайские, Tomkos, э, за 150 рублей купленные на Алике, намного лучше, чем вот эти наушники. Ну, проверю сейчас я микрофон, как хорошо он записывает. Может быть, микрофон здесь крутой. Может, за счет этого здесь 500 рублей. Поэтому сейчас я записываю голос, его вставлю в видео, поэтому не переключайтесь. Так, зайдем теперь мы в диктофон. Где он у меня тут находится? И буду записывать голос сейчас. Эти наушнички. Погнали, сейчас, короче. Раз, раз, раз. Это проверка записи микрофона с наушников Celebrad D2. И сейчас у меня находится микрофон очень близко к рту. И понемногу я его буду отдалять. То есть, сейчас пока у меня рядышком, я понемногу отдаляю, и вы можете слышать запись с этого микрофона, который находится в наушниках. Теперь я снова поближе, поближе, поближе. Теперь совсем близко. Вот так вот звучит этот микрофончик. Конечно, блин, плохо, что он пластмассовый, он, к сожалению, очень сильно уступает моим наушникам, во-первых... Эти наушники металлические, здесь есть еще такая вот фишечка, что он раз, и они магнитятся. Здесь этого нету, потому что, э, как я уже сказал, они пластмассовые, и это очень-очень печально. Да. И здесь нету вот регулировочки громкости, то есть это тоже минус. Очень удобная функция, между прочим, очень удобная. То есть, ну такой средний, средний наушнички, я бы сказал. Голос я записал свой Что, конечно, в хочется сказать Что, ну, не стоит Они 500 рублей, не стоят Я, конечно, еще послушаю запись Я тут видео снимаю Так, ну, в принципе, вот меня удивила Вот эта штучка, но, блин, 500 рублей За такое Я бы сказал Ну, да, здесь есть дополнительные амбушюры Но когда я покупал эти, здесь было достаточно Больше амбушюр так что, в принципе, решать вам, я вас предупредил, вооружил, так сказать, что не стоит мои ошибки повторять, покупать наушники за 500 рублей, которые и 200 рублей не стоят. То есть, зачем переплачивать огромную сумму, за которую можно купить несколько таких наушников, вот таких вот наушников. Я думал, что мои вот эти они хреновые, а на самом деле-то они еще ого-го, отличие от этих наушников. Они такие. Ну да, проводок здесь крутой, вот такой вот тоненький. Все. Не будет путаться. А так больше плюсов я не вижу. Так что если вам понравился обзорчик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы впервые здесь. Всем пока и до скорых обзорчиков всяких товарчиков в CDEXPRESS, не только. Всем пока.